В общем ребята всем привет получил вот такую вот посылочку вот. одной рукой буду распаковывать потому что второй движу камеру вот такие наушники то есть их здесь две пары ну, одни заказал себе одни заказал своей девочки вот вот такие наушники я естественно уже открывал уже проверил сейчас буквально две секунды сейчас я их открою вам показать как они собственно выглядят слушайте, но ну все кто пишет в том числе и отзывы нормально они играют ну то есть не бомбовски там прям не охрененно супер но играют они в принципе на мой взгляд достойно Для своей цены Заказывал я их за 6 там, баксов с копейками Вот Для своей цены они играют очень даже ничего Ну вот собственно такая коробка Вот так они выглядят вот такой кейсик вот. Играют они нормально Естественно ну То что это не оригинал ну, вот Здесь инструкция Вот такая вот херня такой маленький кабель, я не знаю. Я в принципе буду заряжать своей зарядкой. Поэтому инструкция вся, конечно, на китайском. Вот, особо тут понять можно что-то только в картинках. Поэтому все пришло рабочее, все работает. Не буду говорить, что я там ссылку на них оставлю в описании. В принципе, кому надо, вы сами можете их найти на алике, там, в, в, в любом моменте, поэтому я этой херней не буду заниматься. Вот. По звуку нормально. Естественно, не, я не пробовал еще их по время действия, сколько они будут работать. вот Но, в принципе, в общем, нормально. Это ни в коем случае не реклама этих наушников, просто хотелось поделиться с вами, показать э, что может непосредственно приехать за 6 долларов то есть они стоили 6 долларов в принципе вот. ну собственно что, что здесь особо показывать два наушника рабочих переключают песни и первый и второй то есть работают так же как и hands-free микрофон вот. В принципе в принципе меня устраивает то есть брать вам или не брать ну решайте сами вот такой как бы мини обзорчик получился вот а дальше смотрите сразу повторюсь никаких ссылок в описании не будет то есть кому надо то вы найдете сами посмотрите то есть в принципе на алике я думаю что это не проблема вот. спасибо всем за просмотр Переходите на мои стримы. До встречи на стримах. Всем спасибо, всем удачи. Хороших вам покупок.